Вдохновение для этой коллекции мы черпали в городе Милан. Это фэшн-столица Италии и, наверное, и Европы, и одна из модных столиц мира. Далее мы с вами переходим к серии более крупного формата, в формате 30 на 90. Серия называется «Буонаротти» в честь квартала «Буонаротти», который находится к западу от центра Милана и представляет себя квартал особняков состоятельных людей. То есть людей, которые... Любит роскошь, но при этом не сильно ее показывая, использует определенный лаконический стиль. Визитной карточкой, как правило, таких домов являются входные группы с бело черным рамором. Как раз тему белого-черного мрамора мы обыгрываем здесь. Видим матового мрамора, белого кулаката с его темной парой. Как в исполнении просто ровного, на стенде мы это посмотрим, так и с плитки с фаской. В данной коллекции есть геометрическая декоративная часть, декор бордюр, а также, естественно, напольная часть с координированным полом, который включает в себя темный пол, светлый пол, а также э, декорированный гранит, который, прошу обратить внимание, является не декором, а фоновой плиткой, продается за метр квадратный, то есть очень доступен. Также в этой коллекции есть плитка форматом 15 на 60 тоже за метр квадратный, тоже доступная по цене, по сути можно делать очень красивое. Декоративные ставки на пол. И на стенде мы чуть попозже это отдельно полистаем посмотрим. Ознакомиться с подробными характеристиками и приобрести плитку прямо сейчас вы можете перейдя по ссылке в описании.